Всем привет! С вами Невик Иман 48 и Паук по 69. Мы, короче, сегодня играем в Murder Mystery на сервере, который прикрепил я в описании. И... Эм, да. Посмотрите <с на, <с на мою роль. Просто посмотрите на мою роль. Я не успел достать. Я достаю из широких штанин. расскажи. Как вы удачно все собрались в одном месте. Это просто, это надо было видеть. Ну, ребята, конечно же, видели. Ой, меня, походу, раскрыли. Черный! Черный! Три осталось мирных, три жителя, три жителя. Лук подберут. Нет, нет. Я не успел. Сволочь. По-моему, это идеальное начало было. Ваня, иди сюда. Ван, иди сюда. Иди к полицейской машине. Ты видел полицейскую машину? Да, вот я возле тебя. У них антенна, у них антенна прям вот как жопу влезает. <звы> тебе приятно? Скажи, поделись Я не знаю, пожалуйста. я не спрашивал как кота. Ну ты вроде на ней сидишь, и я не знаю, тебе комфортно или как. <звы> так, нужно найти человека, за которым я буду бежать. Я, кстати, видел этого сейчас э, шерифа. <звы> Да? Я, я тогда за тобой буду бегать. Куда ты побежал? Подожди! Там убийца! Белая девочка! Белая девочка с карманов достала свой большой! Будет на что вздрочнуть! Дима, привет! Да, у меня, его... кстати, мини-карта есть. Короче, Дим, Дим, стой, стой! Ха беги за мной. беги красным, за мной! Девочка с красным капюшоном! Девочка с красным капюшоном! А, вот она! Она бежит! куда побежал? А <смех> где <смех> луки? Где все луки, алло? Не знаю, у меня одно золото, только я сейчас первое подобрал. А сколько золота? Дима, осталось? она бежит за тобой. А, нет, за тобой, всё. Нет, она, она, я ее потерял. Стой, там тупик, не ходи. Да блин. Маня, Ваня, ты бежишь! А ты? Да почему я к ней всё время выбегаю? я такой бедил? А какая, в красном, в красном? Вот в красном, да, да, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, я убегаю, раза... я убегаю! Ай, Баня, она уже там убежит! Да почему за мной? ]aide. Я хороший, не трогайте подобрали. меня! Подобрали, бегу на ней с луком уже! Баня, ты бежишь к ней? Да почему? 10 золота стоит, 10 золота за лук дают. У меня, у меня 9 золота, мне еще одно. О, все, 10. Она в центре прям. Давай, раз, раз, на раз, на раз! Ты далеко? А может в тюрьму. Куда пошла? Остановилась! Остановитесь! Остановитесь! Почему так, на? Я промазал! Я промазал! Нет! Бежать! Бежать, не отставать! Бежать, не отставать! Я рукожок! А-а-а! Да тут а все. все такие. Ты не один, я разъявляю тебя! Чисто читайте чат, там чувак застрял где-то. Стиральные машинки, как обычно. Походу, да, реально. Стиральные машинки. А что дает убийца золото? Лук, что ли, тоже? Или... Да, ему тоже дают лук, и из-за этого со временем нельзя будет определить, она кто, бежит, кто она, из них... Кто... НЕТ! Ну почему? Я хороший! О, она глупая? Она меня не тронула. Вы видели это? Вы это видели? У меня да у уж, лук. Да у меня уж. лук Я либо с... А, все. Я могу самоубийцей этой стрелой теперь. Может, с нами играет Паволож где? Это вообще ты кричишь 2008? Если это 2008, это год его рождения, я не удивлюсь. <связывая> <связывая> ну, а чё? Чего Чувак... уже, как бы... уже как бы? да. Убийца я видел! Он! Он, он, он, он, он, он с черным цветом. Вот избегайте всех, кто с черным цветом. Все. Это он Но не с красным. А. слушай, а возможно это ты ты? Слушай, возможно да, на это ты, ты ч? Там чел слуп натягивает на меня. Да я б тебя тоже натянул, ты такой красавчик, господи, я тебя в жизни не видел, я б тебя дожидал. Это с краски а, а вроде мне... нормальный. Понял. Я тебя понял. Я понял, можешь ничего не говорить. Нет, все лук. ошибаются, все люди. У меня тоже, у меня уже скоро второй, наверное, будет. Вот с черным. с желтыми рожками это хороший или плохой, скажите мне. Вот только одну фразу. Опа. Понял. Дим, тебя убили? Да. О, вот да. он! Смысл! Бть, ты еб... Полная пизда! А, где было? Он тебя застрелил! Понятно! Че тебе замолчали, пацаны? Я тоже что то меня напрягает тут тишина такая! Ага. У меня есть лут, пацаны. Так что если че... Чё... Ура, я тоже я тебя понял. У меня еще зелье скорости. Такой... А, а почему никого не убивают? Никого не убивают, вы заметили? Да, есть такое. Так, кого убили? Походу... Походу... Я знаю, кто это! Баня Баня Фида! Баня Баня Фида! Баня Фида! Баня Фида! Баня у него еще. ЕС! Yes! Они <сORhy> чисто все с луками были! Я просто ничего Конечно не успел. Ты, сколько времени про... Я просто... того что толпа постоянно была, я не мог Че поймать это? момент. Че? А почему с таким маленьким процентом выпал убийца? Вот мне больше всего понравилось это. Ах ты, тварь! А, Тва! Хэдшот просто, а хэдшот! Хэ хэ а, а вот кто ты! два раза уже подряд! Я уже, я уже за эту запись третий раз убийца был! Вы понимаете? Бог рандома меня любит, просто любит! Это шикарно! <свят> а я? <свят> ну кто с этим будет спорить? Ой, я застрял. Ребят, я застрял. Я сижу на этой на штыке. Да их посади! Лопа закончились, все, придется опять золото по нищебродски это собирать. У меня нет ничего, пацаны. Никого Я тебе понял. Я тебе понял. Никаких Как хорошо, что у меня. Есть мини-карта! Я теперь идем. Ты человек, давай, да там все нормально, че ты? А, все нормально, я не закупил. Меня убили. <смех> сильно? Ты, кстати, а что тебя убил? А кто меня убил? Ты убил? Тебя сильно убили <смех> или меня <не> убили? Понятно, кто меня <смех> убил. Или тебя <смех> так, так убили? Чуть-чуть. <смех> так слегка чуть-чуть. Ну так а что тогда, если слегка, Вообще что об этом говорить? Там в темном переулке... Какой идиот меня пристрелил? <смех> ну почему меня окружает один, блин? Меня опять пристрелил свой, понимаешь? Это, это просто брендлифары и Кто убиться, бренд пацаны? Пары, кто да ты. я не знаю, да, наверное, точно не Дима, и Антон, и не я. А смотри, не Дима, Дима убийца, Вот он убийца, я уверен в этом. Да процентов он не убийца, чё ты там беспокоишься-то так. Тебя вообще в живых нет уже. Ну, лука лука вронили. А, стой, подожди. Чувак, я, я бегаю за Димоном, а там кто-то умирает. Подожди, это, походу, не Дима. А, я все понимаю. нормально. А, нет, он убийца. Все, я понял. Ты них не понял. Все, ладно. А, нет, нет, нет. Серьезно? Я запутался. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Увидимся в том же коллективе в следующей серии. Да, не забывайте подписываться, ставить лайки и да, пока, пока.